На Ч там? Ч там говорим? А? Угу. Moving position. Moving так. Всё, всё. Standing fast. On the move. Yes. Maintaining position. Без якоря тогда. Ну! Ну! Ну! Вот я там движуха. А, а пожалуйста, пожалуйста. наверное так. так у него там граната, там граната. стоит за углом Так. ну попробуем так. Так. Вон булочки твои уже, потому ничего не осталось. Так, еще раз смотрим. Упсы. Да. Ну ладно. Пошел. one two three так что у нас ещё в запасе Брату. Братан. Что у нас? Он не ордер. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Так, так, так. Так. Эриал! Ты сюда. Ты сюда. Погнали. Так проще. Это с ним. 就死了<音>你一万个黄金城 А, нет, ладно. Опа. Друг второго арханта есть. А, Mm. Как я и боялся, <звук> как <звук> я и боялся, так, ну тогда, если такая история, наверное, вот так. жилет опять сохранилось переди вперед плевать но ну, чтобы пол так наверно так Нужно надо это сносить Смочится? Он в будет звонить, да? Долетает! Забирай! Забирай. но <связь> <связь> <связь> no. Себя. я не Какая Из виталеров на что-то будет грустно, мая. Yeah. Yeah. Потом не нагорелись. Тонну. Three for the price of one. Okay, М, это уже странно. Сейчас пойдет стрелок, уровень 6. Куда вот ты щита поставишь? Сюда. Так, теперь повеселей. Гранаты нет. Он перезаряжается встает на якор. Щита стоит наверх. Ну-ну-ну, попробуем. Сюда пойдёт. Так. Его, наверное, надо обходить. She'd yeah. <clears throat> I'm on it. вперед Сварю трошечку Если ты не потратишь, I'll take the high road. Mm -hmm. меня, да? Я мог сделать несколько шагов вот сюда, прыгнуть и сломать. Сборать ведро Молодец. Okay. Так, что сделать-то иди сюда посмотреть? Moving to position. молодец, остроужей, да. Дело-то не так же, как и ты. Я с этой историей зазваю на нее. Так. Где-то, где-то было там. Аймон это. I'm on it. Covering. On Moving to position. Надо выстрелить, надо выходить, стрелять. Правильней, конечно, тебе выходить, а мне правильней сейчас атаковать. Это вышка. Ну хотя этот парень, если он такой фрагбинный. Запрыгнуть всегда звали цвету. Снабегает. Найки да, без якоря. Или будешь пробовать? Так, это якорь. Что тебе делать? Жить! I'll take the high road Let's This is not good I'm your Huckleberry Есть 44 Roger, holding. On your order. Позиция. 56. шесть. hit on the I think I need some help. Ну, ага. Maybe a flesh wound. Ответка будет. In Ответки не будет. 36. Всё, сейчас закончим. У меня зарубы здесь. Буду Я... Как... Вот. С линии второго...